Воу-воу-воу, братишки сестренки, у нас недавно релиз вышла такая замечательная выживалочка, как Westland Survival, друзья. Я в нее первый раз начинаю играть. До этого она у нас была в демо и в альфа версиях. Но релизуется она недавно, 4 июля 2019 года. Давайте же посмотрим на нее как следует. Я тут немножечко уже игранул, совсем-совсем чуточку, да. То есть, я так понимаю, здесь прогресс у нас сохраняется. И зайдя сюда, ребят, мы сразу же понимаем, что у нас, э, у нас, видите, уже сейчас наступает обезвоживание. А, да, ребят, извиняюсь, что не с самого начала, но я буквально поиграл минут, наверное, 10-15, может, максимум 20, да. То есть мы уже нацепили на себя кое-какие шмотки. И мне бы, конечно же, хотелось сейчас взять в себе какую-нибудь водичку, потому что у меня наступает обезвоживание, друзья. Обезвоживание ничего хорошего нам не сулит. Нам необходимо выпить водички. Выпить чуть-чуть водички. Тут вот наши тыковки растут. Давайте-ка мы их сейчас соберем. Так, 6 штучек я вижу у меня есть. А пока у нас, значит, 6 штучек мы забираем. И у нас растут еще 5 штучек, нам надо искать эти тыковки. Давайте попробуем, скушаем и глянем, насколько же у нас восстановится э, наш э, водный запас. А, смотрите, ребят, где можно посмотреть. Значит, нажимаем на буковку N. Кто вообще с этой игрой знаком, я думаю, тем понятно. А кто не знаком, поясняю, значит. А, вот это у нас, значит, очки ХП. Вот это, у значит, наш уровень. Это у нас, значит, э, такая иконка желудка. Это понятно, что еда. А вот это вода. И она у нас заканчивается. Давайте покушаем. 19 минут. Совсем-то, ребятки, оп оптимистично Я реально сейчас испытываю трудности а, В плане только лишь с водой Мне бы хотелось бы выпить, друзья Как следует что-нибудь Что-нибудь дайте мне попить а, Взаимодействовать, значит, с предметами На буковку Е у нас здесь подсказочка дается Так, вот этих вот упырей мочить а, Значит, мы можем на пробел Таким вот образом Но мне сейчас не до боевочек Для, для таких глобальных Мне сейчас либо ягоды нужны Которые у нас чуть-чуть восстанавливают, да? Восстанавливают совсем немножечко они у нас а, наш водный потенциал. Да что ж ты, куда ты лезешь-то? Куда ты свои ручонки противные тянешь, а? Ой-ой-ой, это кто это такой? Вы видели, это что это за мотоцикотуха такая? Она меня, походу, еще и отравила на время, а? Что это за чучело такое? Охренеть! Так, ага, у нее тряпочки есть, давайте возьмем Вот эти, кстати, тряпки, они нам нужны будут Надеюсь, что здесь есть что-нибудь полезное Это у нас колесо автомобильное Давайте уберем отсюда всех вот этих вот монстров Колесо автомобильное, насколько оно мне сейчас нужно, я не знаю Мне сейчас восстановить надо а, водный запас по чуть-чуть у нас восстанавливается водичка. Но вот вроде воды-то много, но ее, ребят, нельзя подтвердить. Так, под, подтвердите, покинуть текущую сцену и выбраться на большую карту. Нет, я пока еще не готов. Мне сейчас необходимо взять где-то воды, добыть, да? Давайте вот этого зомбаря замочим. Что ты тут стоишь-то? Что ты стоишь? Все давно уже твои там, в том месте, где им и нужно быть. А ты здесь стоишь, да. Так, давайте еще, ребятки, шариться. Берем всякие кусты, естественно, с собой. Вот это у нас какая-то другая руда. Это у нас, я так понимаю, каменная, а вот это у нас какого-то другого типа руда. Так, и что у нас такое? Так, так, так, давайте большой рюкзак, снаряжать, снаряжать лучший рюкзак для... Так, мне предлагают выбрать план, какой-то здесь план или что-то, блин, непонятно, немножко. Немножко, ребят, непонятно. Давайте глянем. А, это, наверное, из-за того, что я пятый уровень получил. Да, друзья, это у меня... Именно с этим связано. Хотя нет, до пятого уровня у меня еще далековато. Я, говорит, хочу пить воду. А я что сделаю? Надо искать воду ту самую. Может быть, она все-таки здесь где-то у нас есть. Это у нас все-таки наша типа подобие базы. И, наверное, здесь она есть. Давайте, ребят, глянем, что мы можем здесь сделать. Игрушечка очень интересная. И да, нам бы еще одну тряпочку, и мы сможем сделать вот такой вот водосборник, да, коллектор расы. А, так, это что, душевая, но нам не, не хватает одной тряпочки. Давайте, ребят, еще искать. Нам нужна вот, ребятки, муха, которую мы завалили, да, и тогда мы... Да-да-да, надо срочно найти муху. А, в тот раз мы, когда завалили муху, а у нас мы с нее взяли несколько тряпок. Ну-ка, сгинь отсюда. Так, я что-то уже перешел на, на свою кирку, которую я добываю обычно какие-нибудь какие ресурсы, но никак не бомблю... Налево и направо всех подряд Так, нам нужно сделать деревянную палку Она у нас делается просто, достаточно Из простых, э, из простого дерева Так, деревянная палка, я интересно смог ее сделать Или не смог? Мне вот это интересно Так, где у нас снаряжение наше? Оружие, снаряжение, и вот смотрим сюда а, Наш инвентарь, я смотрю, полон Чтобы его освободить, давайте-ка мы Вот в этот ящичек что-нибудь уже положим Здесь у нас побольше будет. Это у нас что? Это у нас семена. Это у нас... Давайте вот эти палки здесь оставим. Они у нас засоряют только наш инвентарь. Мы можем также перекусить вот этой штукой. Она у нас в основном голод. Также давайте, ребят, съедим тыков. Тыковок несколько штучек. И посадим тогда еще... Так, травку. Не знаю, насколько она важна. Ну, давайте посадим. у нас тут есть огород. Так, это у нас турелька защитная. А вот тут вот наш, ребята, огород, да? И давайте мы сюда сейчас посадим а, еще семян. Еще семян. Я не знаю, правда, сколько сюда максимально. Так, добавить работников увеличить скорость производства можно у нас. но так, а можно, кстати, кукурузу выращивать. Я только не знаю, что у нас а, обладает большей водой. Мне, ребят, нужна сейчас вода. У меня только с ней глобальные проблемы. Глянем, ребятки, на нашу обезвоженность еще раз. Чтобы глянуть на обезвоженность достаточно... Так, нам, ребята, кстати, дают еще очки, которые желательно тратить. Уровень первый мы можем прокачать либо вот это, либо вот это. Здесь у нас десятый уровень, я так понимаю, вот эти способности, да, на десятом уровне мы можем прокачать. Но не сейчас, а может быть и сейчас, ребятки, не знаю. Так, переустановка. Теперь вы можете бесплатно переустановить талант один раз. Так, я, ребят, немножечко не понимаю... Так, подтвердите, пожалуйста, монеты и купите одно очко таланта. Так, а что за талант? Один дополнительный кусок дерева при рубке дерева. Добавить очки. Ага, вот это этому, я так понимаю, улучшили. Ясно. Так, а этому можем улучшить? У меня всего, ребят, одно очко было, и я его потратил на рубку древесина. Но хотя, наверное, надо было изготовить оборудование серии падальчика с увеличенной стойкостью 100%. Надо было, наверное, броньку сделать лучше. Ну, ладно. Мы сделали добычу леса. Так, здесь у нас костер который, наверное, надо подбавлять что-нибудь, чтобы... Ну, хотя, я так понимаю, сюда нужно вообще класть мясо, да, и чтобы получать жареное мясо, но у нас пока что никакого мяса нет, кроме вот этого одного куска. Так, давайте глянем, что у меня с обезвоживанием. Так, 21 у меня стало, да, и нужно сейчас все-таки суетиться... Искать водичку где-то. Да-да-да, друзья, нужно на это не забивать, а искать, искать, искать. И давайте-ка уже снарядим свои рученьки к чем-нибудь массивным, чем-нибудь дамажащим. Нам, нам нужна сейчас палочка, друзья, которая будет отбивать всех мобов, монстров. Так, нам можно, ребят, сделать рюкзак, но я предпочту все-таки оставить вот, эти ткани, вот эту ткань на то, чтобы сделать себе... Вот такой вот коллектор расы. Иначе нам просто-напросто придет хана. Мы от обезвоживания помрем. Я не могу этого допустить. Поэтому, ребят, думаем потихонечку головой своей. Так. Ну что ж, давайте смотрим, я хотел сделать палку, и давайте быстренько сделаем уже, сделаем ее, друзья, вот она у нас палка, да, вот у нас, нам, в принципе, древесины на нее хватает, да что ж ты будешь делать-то, как перевестись-то быстренько наверх, тут есть ползунок сбоку, он, он, он реально не работает, не работает, так, оружие, вот она палка, два клика не решают эту проблему, нужно нажать на «Производство». Все, ребят, палочку мы сделали, но ее надо еще поместить в руку. Мы переходим в рюкзак и помещаем ее в руку. Во второй руке у нас будет кирка, то есть это когда у нас первое оружие заканчивается, выступает вход второе. Ну что ж, ребят, продвигаемся. Мне предлагают исследовать лес первого уровня. Убейте пятерых зомби в младших лесах, а рубите пять деревьев в первичных лесах с помощью, я так понимаю, топора. Так, давайте, ребят, вот тут еще посмотрим. Тут у нас что-то было. Так, ох ты, ё моё, какие бугаи, а! Что, мы сразимся с ними? Нет, давайте попробуем. На, держи, ничего себе. Вот это они мощные. Вот это они дают мне жару. Смотрите, как они дамажат. Так, теперь у меня, ребят, точно шестой уровень. Да-да-да, вроде как я справляюсь. Да, вроде я заваливаю. из них еще какие-то черви порезали. Из них еще и червяки какие-то лезут странные, а? Вот это монстры. Так, давайте мы их сейчас посмотрим. Что у них есть такого? О, вот они, тряпочки. Это очень и очень хорошо. Это я удачно зашел. Сейчас мы сделаем тот самый наш... такая это что за сумка такая? Что это такое я взял? Можно, ребята, вот так вот переносить. Это у нас сумка какая-то, да? Или что это вообще такое? Не пойму. Посмотри, так. Посмотри, так. Что за атак? как его посмотреть? Я его вот только могу поднять, да? Вот поднял я, и куда его нести? К себе на базу, что ли? А для чего вообще он нужен? Этот, Я так понимаю, это более похоже что-то на какой-то чемодан Который мы, ну, не знаю, наверное, можем открыть В общем, это элемент декора, скорее всего, да А может быть и я, ребят, не знаю, честно, какое у него предназначение точно точного этого чемодана Но давайте его положим где-нибудь, скажем, вот здесь, что ли, я не знаю Или вот с этой стороны, но пока он мне не кажется совершенно нужным компонентом Давайте-ка положим Так, как а что это у меня предлагает? Тут сюда, что ли, его положить? Так, и что мы тут сделаем сейчас? Что нам тут предлагают? Я просто открыл инвентарь. Ничего больше, ребят. Это у нас инвентарь стола. Давайте здесь его положим. Пускай он тут у нас и лежит. Так, ну а нам тем временем а, необходимо срочно попить. И давайте сделаем то, что мы хотели, друзья. Ребятки, у нас в эфире игрушечка под названием Westland Survival. Это у нас, как вы уже догадались, выживалочка. Это у нас бесплатное зомби-выживание. Зомби экшен выживание которое вышло в релиз совсем недавно. Буквально 4 июня 2019 года. И вот, ребятки, теперь мы выживаем, смотрите, и будет очень интересно. Надеюсь, сейчас мы а, не подохнем в первые же дни нашего развития. Так, давайте-ка я сейчас посмотрю, что мы можем сделать. Я хотел давно выбрать этот коллектор а, росы, который будет собирать у нас водичку. Да, давайте его сделаем все-таки. Да, что ж ждать-то, кого ждать, и поставим где-нибудь здесь. Построим, друзья, его здесь. Как-то, я не знаю, по клеточкам... А, да, можно перемещать, ребят, по клеточкам. Нам, нам, нам надо нам достаточно просто кликать на эти клеточки. Здесь нельзя, потому что у нас что-то мешает, да? Здесь, здесь или здесь. Да, ребят, у нас доступно очень большое пространство для постройки. Где бы мне его построить, сейчас мы это решим. Давайте построим где-нибудь поближе к огороду, вот здесь вот, да, чтобы у нас это было все в одно примерно месте. Все, ребятки, ставим. Какое-то количество вот этих очков у нас потратилось. Так, перейти к планированию. Мебель, база. Да, то есть тут разные разновидности всего Да, то есть я построил У меня сейчас, мне отображается сверху Что мне вроде как надо помыться И мне у меня убывает очень сильно здоровье Черт побери, друзья, а как мне помыться? Я как помоюсь-то? У меня нет души даже никакого А если мне в водичку просто зайти? Давайте попробуем быстренько сейчас добежим до воды Может мы таким образом сможем помыться? Нет, не моется он в воде. Вроде я сейчас зашел в водичку. Нет, не хочет мыться. Что мне для этого надо, чтобы помыться? Интересный момент. Так, я так понимаю, это для какого-то... А может быть, да, то есть... Ах ты ж, ё-моё, опять дамажит. Дамажит, друзья. Так, надо срочно поесть. Так, давайте его здесь сбросим. Надо тыковку поесть. Давайте поедим, места поедим. Для, так сказать, общего удовлетворения себя. Так, все, значит, воняю я, ребят, надо поесть, это реально проблема, но, поесть говорю, надо в душ зайти. Так, сколько, интересно, он генерирует, и что он генерирует, сюда нужно, видимо, положить что-то, прежде чем он у нас начнет что-то заполнять, а это, ребятки, реально проблема, и я думаю, что нам нужно сейчас срочно, нам нужно срочно, блин, я аж теряюсь, друзья, что же нам нужно... Нам сейчас надо бы избежать смерти, самое главное. Давайте прошарим еще здесь места, которые у нас здесь есть, окрестности. Посмотрим, какие мы тут можем добыть штуковины, да? Так, еще ягоды возьмем. Так, кролик, привет! Ты что это? Оно не убегает, не убегает от меня. Так, давайте, я думаю, что надо выйти в лес... И проверить там все-таки содержимое. Может, мы найдем там что-то ценное. Но здесь, на этой карте, я больше ценного ничего не вижу. Хотя, я могу ошибаться. Надо ее пробежать всю, целиком и полностью. Так, давайте посмотрим. Может, мне можно какую-то... Допустим, мотивку открыть, которая мне даст какой-то бонус к моим навыкам. Не знаю, надо, ребят, смотреть. Так, смотрим, что у нас в нашем рюкзаке. Мы по полной уже укомплектовались. Я бы, наверное, что-нибудь оставил. Ах ты ж, ⁇ ё-моё, ты еще тут, тебя еще тут не ждали. Мы а пошел вон оттуда, зомбарь вонючий. Так. Давайте-ка пробежимся еще вот сюда Тут у нас камушки Вот, ребята, у нас в правом верхнем углу есть миникарта Которая нам позволяет отслеживать То место, где мы бегаем сейчас На данный момент Ничего я больше не вижу У меня так душ до сих пор и висит надо мной Интересно, сколько надо на крафт душевой А, на... а нам нужно, кстати, тряпки у нас есть Деревья есть Нам нужна, ребят, руда Которая, в принципе, у нас валяется здесь в округе Да, давайте быстренько нарубим дерево Топор у меня должен быть вот так вот мы здесь добываем дерево, раз-раз, и дерево готово, да, и нам сейчас нужно руду найти еще, да, так, эта руда у нас просто каменная, а нам нужна не совсем каменная, да, то есть нам нужна нормальная руда, это что за вышка вообще такая? Это что за вышка? Сюда нужно вот столько компонентов, чтобы она у нас заработала. Давайте, ребят, я где-то вверху видел руду, которая у нас идет с такими... С такими... Ну, немножко отличается от обычной руды, которая здесь навалена. Я испытываю жажду. Подожди, подожди, подожди. Скоро мы жажду твою утолим. Ага, вот она, по-моему, руда. Да, вот она, руда. Вот этот тип руды нам сейчас и нужен. Я надеюсь, мы добудем то, что нам необходимо. Давайте-ка глянем срочно в инвентарь и... Да, ребят, 4 из 2 есть, все, можем крафтить душевую срочно, да, производство. Рюкзак полон, давайте-ка быстренько разгрузимся, пойдемте быстренько на нашу базу сбегаем. Тут у нас недалеко где-то базы есть, карту, кстати, ребят, посмотреть здесь, не знаю, как посмотреть карту. Так, здесь у нас какие-то, в общем, есть, э, есть какие-то дополнительные моменты, на которые стоит обратить внимание. Так, первый день получить, это я уже вроде как получал награду, пространство вашего рюк рюкзака не хватает. Так, давайте, ребят, идем в наш лагерь. Где-то у нас недалеко должен быть наш лагерь. Что-то я уже... А, вот он. Кстати, зомбаки, по-моему, то ли они появляются заново, то ли... То ли как они... Воскрешаются лишь, что ли, я не знаю. Так, ну что ж, ягоды мы взяли. И, ребят, давайте сбрасываем сейчас лишнее. Так, нам что нужно сбросить? А, вот эти вот кусты, наверное, я бы сбросил. Вот эти, кстати, катушки можно оставить. Они нам, в принципе, не совсем нужны. Камни я бы оставил 20 штук. 7, пусть у меня в инвентаре валяются. Дальше что? Вот эта одежда. Надо ее бы тоже скинуть, пускай пока здесь. А вот дневник, я не знаю, как его использовать. Так, мы его просто-напросто вот так открываем и смотрим текущие, текущие какие-то задачи, да? То есть, ладно, мы сейчас не будем на это отвлекаться. Нам сейчас необходимо поставить душевую, а точнее ее, ребятки, сделать. Потому что мы вот-вот начнем испытывать... Начнем испытывать дискомфорт из-за того, что деремся непонятно с кем, тут какие-то странные зараженные зомбари ходят, а мы, ребятки, с ними деремся и нам нужно иногда с себя смывать все то, что от них на нас летит. Так, что у нас здесь такое? Здесь у нас говорят, что канура, которую нужно бы отремонтировать, да? То есть сломанный конура после ремонта вы можете вырастить, собственного питомца и вывести его из дома. Отлично. Так, ну это попозже. А пока у нас так. Вот это что такое за значочек? Давайте глянем. А, это у нас постройка, да? То есть мебель. У нас есть одна вот такая штука. И мы давайте поставим душевую нашу где-нибудь поближе к дому. Ну давайте, допустим, ну, нехорошее самое место. Кстати, да, ребят, можно перемещать. И мы можем выбрать другое место расположения, да? Давайте поставим где-нибудь дома, наверное, да? Так, подожди, подожди, куда она ушла? Где же она? Вот она, наша душевая. Так, можно перемещаться. Перемещаем ее куда-нибудь, наверное, в дом, скорее всего. Пусть она у нас будет, допустим, вот здесь. Я думаю, что нормальное место. Видите, я уже начинаю опять, ребятки, страдать от обезвоживания. Вот не знаю, вот реально от обезвоживания уже страдаю Нужно, нужно срочно, в срочном порядке решать эту проблему Мне нужно найти какой нибудь Так, давайте глянем Тут у нас тыквы еще растут И им расти еще достаточно долго Три минуты целых Так, давайте, ребят, смотрим У меня жесткое обезвоживание У меня заканчивается еда так, я хочу пить воду, я тебя понял, чувачок, сейчас мы что-нибудь попробуем решить, так, съедаем последнюю еду, и нас у нас просто-напросто сейчас, нам станет очень и очень хреново, так, у нас, ребя... можно как-то в душе сейчас мыться, как-то можно использовать дышевую, нет, давайте попробуем, ага. Для душевой нужны вот такие бутылочки. Все, ребят, идем в лес. Прям скоренько, быстренько идем в лес. Хилиться мне особо нечем. Но я думаю, мы там в лесу найдем какие-нибудь ягоды. Я думаю, что только это поможет нам спастись от ярой голодухи, которая сейчас наста настает. Все, ребят, идем в лес. Срочно, прям в срочном порядке. Здесь можно, наверное, что-то открыть. Кажется, внутри слышен необычный звук Мне нужен пистолет Ладно, я тебя понял, чувак Пойдем в лес Быстренько в лес, друзья Все, идем И нам нужно срочно Так, подтверждаем И выходим Нам, ребят, реально Так, нам тут дают советы Присядку пойти за спину зомби И внезапно напасть на зомби Так, мы идем, ребятки, в лес Вот тут у нас лес я только не понимаю, почему, мне кажется, мне надо было возможность, дали бы, наверное, выбрать, куда сходить. Но тут, видимо, по умолчанию мы идем в лес. Давайте, ребятки, заходим в лес. Можно найти много лесных материалов в лесу, но мне нужны сейчас бутылки с водой, которые бы мне не помешали. Так, смотрим, ребятки, сразу же в этот ящик, что у нас здесь есть. Я все-таки надеюсь, что здесь будут какие-то хоть бутылки. Нет, ребятки, у нас здесь никаких бутылок не оказалось. А мой персонаж очень дико испытывает Так, кто тут такой на меня налетает? А ну пошел отсюда, гад Ты откуда вообще взялся? Нихуна у меня всекает, смотрите, со своей палочкой А ну иди отсюда Так, у него, ребят, можно кое-что взять Кепочка, палочка и какой-то сундучок Это у нас просто-напросто сундучок Обычные мы, мы, броня написано Было так, что за броня Мы что-то приодели, мне надо сейчас решить Вопрос про питание У меня сейчас жуткий Жуткий недобор воды Да, давайте ягоды хотя бы какие-то собирать понимаем. это что у нас такое Это у нас тоже ягоды, это у нас руда Нам она пока не нужна нам реально сейчас нужно выкарабкаться из ситуации обезвоживания, иначе нам просто хана придет со временем. Я не знаю, где добыть эти бутылки. Их, наверное, можно как-то крафтить, да, я не знаю, давайте глянем быстренько. Их, наверное, можно крафтить, снаряжение, бутылки-то можно крафтить по-любому, наверное, я даже и не догадался. Так, тут много очень всего, но бутылок я почему-то, друзья, не вижу, видимо, они находится, их нужно все-таки находить. Я чувствую, что что что вонючий зомби так почувствует. Да, я понял, меня чувствует по запаху и подходят издалека уже, да. То есть, если я буду вонять, ко мне будут чаще подходить нежданные гости. Блин, капец просто, да. Видно уже сразу, как у нас. А... Напор, да, со стороны зомби идет. Деревянная палка повреждена. Мы уже действуем кувалдой. Да, и реально на нас все зомби агрятся. Черт возьми, друзья, черт, как их много. Они решили меня атаковать. Так, едим все свои ягоды. Офигеть, просто сколько их здесь! Вот такие прытки тоже здесь, ребята, существуют. Да как же от тебя избавиться, да? Чего ж вас так много-то? Давайте, давайте, давайте. Вручную уже я уже перешел в рукопашную. Задача завершена. Понятно, что она завершена столько. Ох, ты тут даже и волки. Это что такое? Это водичка у нас, да? Черт возьми, друзья. Вроде от обезвоживания я спасся. Тут очень много всяких монстров. Вот, например, собака сейчас на меня напала. Так, ну что ж, берем все. Надо бы съесть срочно. Все тыковки съедаем. Ой, как много здесь всех, а! Меня отфигарили только что. Появился какой-то зеленый еще, блин. Капец. Надо, ребят, срочно что-то решать Я не знаю, меня просто здесь от, Отфигарили, как младенца Так, взяли мы еще ягодок И, наверное, мы переместим сейчас в другую территорию Нам сейчас реально, ребят, наваливают очень жестко И надо бы как-то Как-то нам, ребят, надо выкарабкиваться Из этой ситуации Нам куда бы сейчас выйти-то, а? Ну, можно выбирать, кстати, да, вот это место Построить свою базу, это понятно а, так, что у нас, можно на мотоцикле ездить, да, то есть можно на танке, даже скоро откроется Это что у нас тут такое, это у нас, а, так, это у нас что, заброшенный завод Бейте месняка, ну тут же по все идет, это что у нас такое здесь Я так понимаю, ресурсы, которые мы можем найти, но надо решать, ребята, что-то с водой я зачем-то обратно нажал, но нельзя было Этого делать, срочно сейчас выходим Как только загрузимся, потому что здесь Нам не рады И, наверное, я все-таки думаю, что есть возможность На своей территории найти Себе пропитание, да, пора бы Вернуться э, на место В свой дом, мне кажется Здесь э, Мне кажется, здесь должны все-таки быть Какие-то Какие-то, какие допустим, какая-то водичка Потому что мы, черт возьми, живем возле воды Почему нет возможности-то? Побежали. Побежали об обратно. Что-то он какой-то голенький у нас, вы видите. Голеньким бегу. Так, входим в дом. Ну и должно быть все-таки, должна же быть возможность мне пополнить запас воды. Меня очень сильно сейчас отфигачили, да. То есть я опять почему-то голенький. А почему я голенький? Мне, видимо, всю броню просто сбили. Представляете, здесь броня ломается, все ломается, рюкзак, да, открываем. Мне всю броньку, друзья, отбили, всю броньку. А, так, жажда у меня пока вот такая, голод на полную практически, на максимуме. Ну что ж, ребят, возвращаемся к нашим угодьям. А, нужно посадить срочно здесь семена, какие только у нас есть. Возьмем тыковки, которые поспели, съедим. И давайте уже будем сейчас что-то решать. Это водосборник, в который нужно бы поставить бутылочку но у меня ее нет друзья нет у меня этой бутылочки и я не знаю когда она у меня появится Смотрим, осматриваем все возможные моменты, где у нас что может быть Так, остальные очки талантов 0 Я не могу пока, пока ничего Так, персонаж обновляет каждые 5 уровней получает 1 очко таланта Ясно, то есть мы только в рубке леса, я смотрю, в собирательствах мы сейчас себя улучшили Но этого нам недостаточно Надо, ребят, решать все-таки с водой И надо решать прям срочно Я чувствую, что вонючие зомби почувствует мой запах Я понял тебя, братишка, надо нам с этим что-то делать надо реально с этим что-то нам с тобою делать. Давай хотя бы для начала скрафтим срочно палку. Ну, палка у нас есть. В руку ее возьмем. И, блин, я не знаю даже еще что. Во вторую руку возьмем вот этот вот топорик, что ли, да? И давай-ка уже мы пойдем на... нарубим дерево хотя бы. Элементарно дерево. Но нам надо сейчас по-другому действовать. Нам нужно сейчас искать воду. Нам нужен источник воды срочно. Что-то как-то сложно он топором машет. Так, получили плюс одну сосну, ну да, мы все-таки уже это... Так, это что, это тоже надо притащить куда-то, а? Положи, мы сейчас этим не будем заниматься. Я не знаю, друзья, надо срочно что-то решать. Так, это что за дневник? Это понятно, тут у нас дневничок с какими-то дополнительными задачами, заданиями, да? Так, ну нам нужно все-таки найти, давайте еще пошаримся, может быть мы все-таки что-то упустили. Вот тут тоже какие-то зомбаки ходят. Давайте быстренько его вырубим отсюда. И этого тоже вырубим. Типа у нас пока вроде мощи хватает. Да, и дальше что? Что мы смотрим здесь? Всех зомбаков мы уничтожили. Да, ягодки нам сейчас не помешают. Почаще бы собирать, потому что мы очень тяжело справляемся сейчас. Давайте все-таки с деревом тоже немножко расправимся. Да, друзья, кто в курсе, как здесь восстанавливать, восстанавливать водные запасы Пишите, пожалуйста, в комментариях, я с удовольствием послушаю, потому что я смотрю, пока у меня в этом только большие проблемы, не могу я никак с этим определиться. Зайчушка, стой, стой, гад такой, стоять, мне нужна твоя шкура, не хочет останавливаться, смотрите, как он прытка от нас убегает, в общем, мы тут зависли в этом лесу. Да, то есть, ладно, не буду ничего рубить сейчас пока. Камни собирать, мне кажется, тоже пока не надо. Нам сейчас нужно... Так, иди сюда, но иди сюда, друг. Так, уничтожили мы зайца, давайте заберем у него ножку. Отлично. Зачем я ее съел? Надо было пожарить, а? Надо было пожарить, мы бы больше, наверное, взяли с этого. Я чувствую этот вонючий запах. М -м, зомби привлекающий. Ясно, ясно, надо срочно помыться тебе. Но у нас нет воды, друг, нет у нас воды. Дайте на воды, стоять, олень! Стоять, говорю, иди сюда, иди, говорю, сюда, на перерез тебе пойду, иди сюда, мы больше, мы по-другому охотиться-то не умеем, куда же ты убегаешь-то, гад-то такой, иди сюда, говорю, да не бойся ты, а мы куда-то вышли в другую сторону, да, то есть тут нас сейчас без подтверждения выпускает, и вот такая у нас загрузочка между уровнями, ну что ж, мы обратно входим, я не собираюсь пока никуда выходить, у нас очень большие напряги и со здоровьем, и с водой, и с едой, еда от нас почему-то постоянно стремится убежать, что у нас здесь есть? Давайте глянем. Третий день, четвертый день. Мы сейчас проживаем второй день. Я, наверное, все-таки воспользуюсь этим. И возьму, Получите после завтрашней посадки. Ну, то есть, мы еще пока не можем, да, получить. Только. Только-только спустя какое-то время. Так, ну, я вижу тут очень много везде воды. Почему я не могу ей пользоваться? но это у нас понятно, что морская вода. Нам бы желательно, нам бы желательно водичку-то приснить. Так, тут у нас есть ящик, в котором уже давным-давно нету ничегошеньки. Так, давайте будем тогда обшаривать кусты. Это у нас травка. Травка нам, наверное, пригодится. Получили семя тыквы. Да, ребят, давайте лучше будем тогда искать. Хотя бы будем... Просто выживать, выращивая Тыквенные семечки Давайте возьмем максимум с этой территории Максимум Так, тут на что? Так, нужно каменный Да-да-да, это для добычи камня нужна специальная кирка Мы, кстати, ее можем сделать Вот сюда бы вот зайти Но нам нужен Нам нужен какой-нибудь инструмент Подходящий Нам нужен, точнее, даже нам не просто инструмент Рубите 5 деревьев в первичных лесах с помощью топора Все, понял? Ах ты ж, ё-моё, это ж так сложно Но давайте попробуем, пока все таки у меня э, есть, э, есть запасы, да, они заканчиваются Я попробую сейчас порубить, хоть я и воняю, я понимаю, что я привлекаю Но как только я привлеку, я постараюсь быстренько оттуда улизнуть Нам, видите, возможные падения, да, что дадут Ну что ж, ребят, давайте сбегаем быстренько сюда Я понимаю, когда мы бежим, у нас больше чего-то расходуется ну что ж. Так, в присадку пой э, можно пойти за смену зомби внезапно напасть на зомби вызвать удар. Не в общем, не внезапный удар можно нанести. Давайте, ребят, деревья тихонечко порубим. Надеюсь, нас никто сейчас тут не а, заступает. Нам нужно выполнять квесты. Так, так. Обновлено. Так, давайте тихонечко, прям аккуратненько. Мы даже это... У нас, смотрите, уровень поднялся. Вроде здоровье даже немножко восстановили. Так, нам нужно еще деревья. Нам нужно 5 деревьев вырубить. Чтобы все было тип-топ. Так, тут у нас что такое? Так, там у нас, ребята, очень много зомбарей. Я думаю, что, похоже, меня уже учуили. Нельзя, ребят, привлекать внимание. Нельзя ни в коем случае. Потому что нам от этого, ну просто капец, как хреново становится. Иди отсюда, волчара позорный. Иди, пошел вон отсюда. Ни хрена себе, вы видели какой-то волк, а? Это я без одежды так принимаю на себя удары, а? Капец просто, друзья. Это просто хардкор. Это жесткий хардкор. Так, все, ребят, берем. Ах, у меня рюкзак еще полный, да? Меня тут дамажит со всех сторон. Дамажит просто жутко как. Так, у меня что-то... Я чувствую, что вонючий зомби почувствует мой запах. Так, мне, ребят, нужно еще пару деревьев завалить. И тогда я выполню кое-что полезное. Так, тут у нас что такое... Блин, опасно, друзья, пора уходить, опасно, за мной гонятся, я не могу тут больше находиться. Пойдемте тыковых лучше поедим, точно. Нам нужно сейчас покушать тыковых немножечко, и мы восстановимся чуть-чуть, да. Все, выходим. Ходить 17 минут, а, бегать, то есть 17, подожди, это 17, а чем мы рискуем? Я могу еще пока убежать, да, отсюда. Странные какие-то параметры, да, на самом деле были. Видимо, тут какой-то лимит тоже есть на... Слишком частые перебежки или того рода. Ну что ж, ладненько, я пока... Так, я испытываю... что на... А, это сходить в туалет, я так понимаю, да? Вот так вот, ребятки, мы здесь ходим, как положено, все сделано. Да, то есть нужда нас преследует всегда. Так, ребят, давайте идем, нам нужно срочно сейчас что-нибудь вырастить здесь, на этой грядке. Поместим сюда семена. Блин, как долго дорос то а тыков. Я, наверное, с голоду так крякну здесь, да? То есть давайте-ка сейчас мы еще в сундуках кое-что оставим. В сундук надо положить мне мои лишние компоненты. Так, это у нас какой-то клей, это у нас древесина. Да, у нас есть рубашечка же. Кстати, да, очень жестко дамажит по нам, когда мы без рубашечки. Ящик тоже можно убрать туда же в ящик. Хотя ящик можно поставить, да, я насколько понимаю. Так, что еще? Вот эти веревки, они нам насколько сильно сейчас пока нужны, не знаю, но мы пока их сбросим. Это что за трава такая? Другая какая-то травка. Мы пока тоже ее убираем сюда. И я предпочитаю, да, немножко подэкипироваться, потому что, ну, прям жестко нас в прошлый раз, раз начали. Так, душевая не работает, потому что нет. А вот это что? Для чего? Нашение огнестрельного оружия. Нам нельзя ничего делать. А вот здесь что? Это у нас такое использование, чтобы получить пароль от убежища. Ясно. То есть тут тоже нужно что-то собрать, чтобы это все настроить. Я пока это не могу сделать. Так, а что можно с костром сделать? Можно тоже мясо жарить. А мы, кстати, мясо-то и не собрали. У нас просто инвентарь был заполнен. Черт возьми. Давайте посмотрим, может какую-то одежду сделаем. Так, рюкзачок, планирование, оружие, снаряжение... Можно вот такой вот пиджак сделать А можно сделать еще и джинсы Но нужны две веревки Я, наверное, все-таки сделаю, да? Потому что нам приходится очень-очень туго Веревки у нас пока что, я смотрю, есть Так, давайте сделаем сейчас э, штаны Штаны, ребят, нужны штаны Срочно нам штаны Производим штаны Потому что нам хреново без штанов Да, и одеваем сразу Делаем снаряжение рюкзак Так, одеваем Во, ребятки, у нас хоть немножечко бронь стала помощнее мы опять все-таки, мы нуждаемся просто в том, чтобы помыться. Мы нуждаемся. Нам осталось рубить два дерева, но нас очень сильно продамажили. И надо искать сейчас или ягоды какие-нибудь, или еще что-то в этом роде. Так, я же вроде брал... Как... А, я его так съел же, да? Так, давайте попробуем сейчас на кого-нибудь поохотимся. Тут нас вот бегает типок очень быстро. Это, по-моему, у нас олень. Сейчас мы все-таки попробуем на перевесом пойти. Его раз хри... на, А, куда же ты? А, это заяц еще один. Иди сюда, косой, я же ничего плохого тебе не желаю, только мне нужны... Мне нужно срочно... Да, с одного удара, отлично. Так, еда, еда, еда. Так, еду мы забираем можно пожарить на костре у нас, ребятки, наша область здесь опустевает потихонечку и нам нужно передвигаться, иначе мы здесь ничего большего не достигнем так, это у нас понятно, что там еще один заяц бегает, по-моему да, давай, это, это олень, это олень, стоять, стоять, олень стой, тебе говорю, стой, гад так, ягодки подобрать ягодки, ягодки, мы очень хотим, хотим есть мы очень хотим, хотим всегда есть, очень хотим пить, так, вот он, олень, там бегает, иди сюда, родной он что, регенерировал что ли, уже где же ты? Куда же? Ты? Там туда же нельзя убегать. Да стой же ты, а, стой! Да стой ты, еще один удар тебе. На, держи! Отлично. Да, у оленя есть кожа и есть также мясо. Все забираем. Все, ребятки, забираем. Нам это все пригодится. А тем временем, пока трескаем ягоды. Лопаем, лопаем ягодки. Так, что у нас тут? У нас тут кустик собираем. Здесь у нас есть древесинка. А дальше, дальше, дальше. Идем на наш опять участок. А где, интересно, у меня указывается количество дней, которые я прожил. Вот тут у меня, ребят, есть мотоцикл. Да, и вот к нему как раз вот эта сумка и нужна, я понял. Мы можем прямо сейчас ее сюда поставить. И он нам, я так понимаю, позволит куда-то потом перемещаться на другие расстояния. Мне бы, конечно же, хотелось выполнить квест, срубить 5 деревьев. Так, давайте вот сюда поставим... Да, вот мы поставили чемодан. А также мы можем теперь поставить колеса. И остальные части нам нужно... Так, это что, совет? Притащите собранные части на мотоцикл, чтобы собрать мотоцикл. По потом его попозже соберем. Так, а подожди, а как? Э -э ну, и... Я же вроде поставил. А, вот отсюда, вот сюда, да, все. Сборка прошла успешно. И мы собрали чемодан, да, то есть мы поставили. Замечательно. Я теперь понял, для чего эти части нам нужны. Так, и все, ребят, давайте в скоропостижном режиме выполним наш квест. Я, правда, не знаю, сколько можно еще раз туда бегать. А, нужна еда, друзья, еда обязательно нужна, нам нужно подхилить свое здоровье. Так, сюда нужно что? Сюда нужны а, бревна и нужно мясо, да, то есть перемещаем мясо. Оно у нас будет жариться целых 6 минут, и за это время, да, мы можем сделать что-нибудь еще полезное. Ни хрена, у нас тут пожар. Вот это пожар, ребятки, развели. Так, и сюда мы посадим, пожалуй, семена. 15 штук. 7 минут они будут у нас расти. Но зато вырастим сразу много тыкв. Я надеюсь, я дотяну до этого момента. Иначе очень-очень-очень мало у меня осталось. Да, тут нужно постоянно бегать, перемещаться. Так, давайте скинем лишнее. Так, так, так, это у нас для крафта нужно... И все-таки, да, вот это вот это тоже мы скинем, наверное. Это скинем, и вот это тоже скинем. Так, и что у меня тут такое больше ящиков? Сделайте больше ящиков для хранения. Я понял. Мне достаточно просто взять ящик. Мне достаточно просто выбрать его у себя в рюкзаке и нажать настроить. Есть у нас один ящик, и можно поставить, к примеру, вот сюда второй, да. Можно, наверное, это тоже переместить. Вот сюда можно поставить. Можно его перевернуть вот так вот. Все, ставим вот здесь еще один ящик. Как-то кривовато, да, правда, он стоит. Давайте-ка вот этот мы тоже переместим. Можно, ребят, у нас перемещать ящики, даже если у них а, лута, лут есть. Так, все, значит, тут мы построили. А, Давайте-ка вот сюда заходим. Да, ребят, у нас есть еще один ящик. А, главное, потом у них не запутаться. Здесь все сохраняется. Все отлично. Так, давайте с собой возьмем дерево. Нам сейчас нужна с вами палка. У нас палка уже сломалась почти что. И я думаю, что стоит сделать сейчас и еще одну, потому что мы должны чем-то воевать. Черт, у меня сейчас опять обезв... обезвоживание скоро настанет. Так, быстренько, ребят, делаем палку себе, оружие. Так, производим палку. Биту пока не можем сделать. Вот, кстати, мы можем еще... А, нет, факел мы еще не можем. Сковородку тоже. Каменный кетмень мы можем сделать. Да, давайте тоже сделаем, потому что у меня уже один сломался. Все, ребят, сделали. Надо бы сразу же... Так, а на что у нас сразу же рюкзак? Рюкзак у нас на что? На М у нас... На Н... А, на Б рюкзак, друзья точно. На Б нажимаем и можно вот так вот настраивать. Да, то есть все поставили. Все у нас сейчас пока круто. Все, побежали, ребятки. Нужно срочно закончить, закончить миссию в том лесу. Нужно вырубить все-таки а, те кусты, которые нам сейчас советуют. Нам нужно вырубить 5 деревьев в первичных лесах. И тогда мы получим что-нибудь. Наверное, я так думаю. Ну что ж, выдвигаемся. У меня все-таки от меня воняет. Мне необходимо бы какое-нибудь оружие помощнее, чтобы быстрее вырубать а, всех супостатов. Так, идем сюда, друзья. И у меня осталось только три раза сбегать. Я все-таки очень много, ребят, потратил. А на ходьбу уходит гораздо больше времени. Если я нажму находить, мы, наверное, туда будем очень долго идти, да? То есть в это место. А куда же мне можно тогда еще? Это реально какой-то капздец, друзья. Вот это, я так понимаю, так, это что? Три у меня осталось. Информация бег должен потреблять одно очко выносливости. Каждый, каждый час восстанавливается одно очко выносливости. Ходьба не потребляет очков выносливости. Но с увеличением расстояния до пункта назначения и количеством ходов необходимое время увеличивается. Так, а если я нажму ходить, к примеру, да? Это мы будем долго, наверное, эти 17 минут, друзья. И что же мы будем делать в эти 17-то минут? Как же нам... И да, уж я теперь понял, что в чем причина, в чем прикол Оказывается, тут ограниченное количество вот этих вот рывков, да То есть э, нам не получится каждые 5 секунд э, быстро перемещаться Нам реально нужно э, время, чтобы восстановиться Ох ты, как тут, какая тут карта-то интересная Мы можем сюда сходить Тут есть какие-то холмы, отвалы, да То есть тут какие-то есть... Ну, я так понимаю, это у нас пока еще не следная совсем территория Это более-менее видимая, да а вот эта вся, которая вот таким вот цветом, она вообще не исследованная у нас. И мы, естественно, можем, наверное, сюда везде сходить. То есть карта вроде как кажется такая немаленькая. Ну вот сейчас я вот занимаюсь, занимаюсь ерундой, я пытаюсь... Пытаюсь дойти туда пешком, и я вижу, что мой персонаж не переместился практически ни на миллиметр, блин. Так, что можно сделать? Призовой фонд. Что за грудь один? Не пойму. Давайте посмотрим. Один раз получите АК-47. Два раза обязательно получите. Так, грудь 10, x 10 Монеты, призовой фонд какой-то. А что у нас тут в призовой фонд входит, огнемет, да, но это понятно все, это у нас какие-то плюшки, да, дополнительные просто, и просто так нам никто здесь ничего не дает, и что вот это получить, почему так, бинт, почтовый ящик пуст, и что, а где нам посмотреть на этот бинт, интересно бы узнать, давайте-ка выйдем. Uh, так, и у нас ничего пока не поменялось. То есть, бегать я, конечно же, с бегом, ребятки, сейчас полностью облажался. Наш персонаж вроде бы uh, идет, но uh, стоит на месте, друзья. Нам нужно, uh, нам нужно двигаться. Место назначения простой лес. Ну, реально, это очень и очень муторная, муторная ситуация. Мы туда будем бежать. Я, как видите, видите, он как бежит. Это вот реальных 15 минут и ничего более, то есть можно пока ознакомиться с каким-нибудь своим инвентарем, можно пока потренироваться, как его побыстрее, можно мотать вниз вверх, я так понимаю, это же не вся наша, это же не весь список, но реально тут затрудненная промо перемотка почему-то какая-то. Мотаю я очень медленно, а хотя есть вроде ползунок, но за этот ползунок я никак не могу зараза ухватиться. Мне бы за него ухватиться как-то, или, не знаю, какие-то еще клавиши понажимать, чтобы у нас быстро это все перематывалось, да, то есть, но ну, у нас сейчас что-то как-то медленно это происходит. Даже с зажатием на какие-то другие клавиши, убыстрение какого-то я здесь не наблюдаю. Так, снаряжение все-таки, так, ну, снаряжение, это понятно, и верстак. Вот, скорее всего, здесь, если есть какие-то бутыльки, то они крафтятся именно вот здесь. Да, что же ты будешь делать, так как не сбалансирован вот этот момент, мы не можем просто так взять и быстро прокрутить. А у нас, ребятки, очень много всего еще внизу находится. Очень много. Так. Таланты. Талантов мы не можем себе подбавить, И у нас наш персонаж бежит, друзья. Бежит, бежит. Давайте-ка мы отменим сейчас. И что можно сделать, ребят? Сюда тоже можно сбегать. Можно сходить. Да, уж проблематично будет. Так, сюда у нас заброшенный завод. Ты Тоже можем разблокировать. Ну что ж, ребят, вот такая у нас получается выживалочка. То есть вот таким вот макаром мы здесь пытаемся выжить. То есть нам необходимо бегать в соседние места и... Тем самым мы будем э, добывать какие-то нужные нам ресурсы. А здесь вот мы можем добыть э, такие компоненты. А, мотоцикл нам важно собрать. Я думаю, на нем мы будем э, быстрее. Да? То есть, если водить машину, нажать, то у меня сейчас, я так понимаю, не все части собраны. Да? То есть, можно улучшать скорость передвижения по карте, достигать особых локаций. То есть, если у нас был бы мотоцикл, я бы, наверное, на нем гораздо быстрее бы перемещался. Но... Сейчас у меня его нет. Нужен уровень 25 аж для разблокировки мотоцикла, друзья. Это капец как много. Ну что ж, я только могу обратно войти, что потому что я не собираюсь тратить вот эти очки бега. Мне же надо как-то, чтобы они восстанавливались Они же, зараза, просто так не восстанавливаются Ну что ж, давайте-ка по пока еще побегаем здесь Ага, тут сюда же тоже можно зайти, да? То есть после открытия командного пункта вы сможете искать и грабить дома других игроков Получать огромные трофеи, в то же время вас будут грабить другие игроки Вы не потеряете предметы, а только ваши обратные сооружения и ящики будут сломаны Так, подождите, начинать грабить Что ж, странно, очень странно мне тут уже, значит, дали понять, что меня будут грабить другие игроки, друзья. Очень интересно. И предупреждение, вот это после открытия командного пункта вы сможете искать и грабить дома других игроков, получать огромный трофей. Так, я все понял. Но нужно ли нам это, друзья, пока что, я не знаю. Так, иди сюда, олень! Куда ты побежал? Нам нужно мясо твое. Мясо нам твое пригодится. Так, ну что ж, мы обратно, ребят, пришли. Пойдемте сходим за колесом тогда. Надо себя занять uh, У нас uh, тем временем в эфире игрушечка Точнее обзор Первый обзор uh, на новую выживалочку Под названием Westland Survival Друзья, здесь мы выживаем uh, в, пост в постапокалиптическом мире С зомбаками Ну, не совсем постапокалипсис Но, если учитывать то, что здесь у нас uh, Против нас одни зомбари То, наверное, так оно и есть В общем, экшен зомби выживания Друзья, у нас в эфире И вот мы сейчас пытаемся собрать свой транспорт из различных запчастей. Из, вот колесико сейчас тащим. Смотрите, оно какое-то огромное. А мы его все равно, друзья, тащим. И, несмотря на то, что хотим пить воду, мы все равно, черт, тащим это колесико к нашему месту. Так, ну что ж, мотоцикл, сейчас мы тебя проапгрейдим как следует. Давай-ка колесико уже устанавливается. Есть, друзья, у нас колесико поставлено. Нам необходимо еще одно колесико. Нам необходим двигатель, руль и выхлопная труба. Но здесь, по-моему, только было два компонента, и больше нам не найти. Так, это что у нас такое? Это у нас, пол... это у нас дерево просто было. Я думал, как-то мы можем с этой штукой взаимодействовать. Но нет, друзья. Нет, мотоцикл пока у нас в разобранном виде. Так. А, да, нужна, ребятки, у нас... Нам нужно сейчас поесть срочно. Точнее, даже не, сколько... не столько поесть, сколько попить. Здесь у нас происходит выращивание. Тут у нас растет тыковка. Ребят, одна тыковка растет со скоростью 17 минут за одну штучку это очень долго у нас ребят появились бинты нам дали бинты и мы можем использовать да то есть один бинт мы использовали и мы как видим под подхилили немножечко здоровья Да. очень очень нехорошо конечно что у нас сейчас а, с водой напряги ведь я не могу ни никоим, никоим случаем сделать а, собрать как-то водичку из этого из этого даже опреснителя никаким образом, друзья, это не сделать. Хотя, может, ребят, есть какой-то способ, но я пока про него не знаю. Может, я что-то не нашел где-то в секретных местах. И надо пошариться еще. Давайте посмотрим. Мне остается... Делать то, что бегать по этой территории и искать, искать. И еще раз, друзья, искать. Всех мы уже здесь перебили. Я смотрю, у нас враги не обновляются. Не вижу я, к сожалению, течения времени. Где же оно у нас находится? Не вижу. Все деревья придется сейчас перерубать, чтобы достичь максимум. Может быть у нас после этого что-то откроется. Каменный топор поврежден. Позвонили тут мне быстренько. Звоночек и сказали об этом. Ясно, понял. Значит, будем искать что-нибудь еще так. Вот там вот кусты какие-то интересные. Давайте кусты пособираем. Ну, на самом деле, я уже кустов насобирал так много, что капец, я не знаю даже, когда у меня так. Иди сюда, олень. Иди сюда, лесной олень. По моему хотению. Умчи меня, олень, в свою страну. Ну, куда ж ты побежал то Я же хотел мчаться с тобой куда-нибудь отсюда подальше. Может, ты меня довезешь а, по бесплатному... по бесплату, по блату, так сказать, до соседней деревни. Нет, не захотел нас вести, убежал просто и все, и был таков. Никого не осталось здесь, я всех уже вырубил. Так, кустик, все, ребятки, собрал практически, да, я смотрю, у нас ягоды не растут. А здесь я уже все прошарил, никто у нас не растет, ничего у нас тут не происходит. В общем, а мы хотим очень сильно пить, мы хотим помыться в душе. Чтобы не вонять и не привлекать Внимание Здесь у нас, ребятки, верстак оружейный Ношение огнестрельного оружия Для использования оружейного станка Что-то там пишут мне В общем, нельзя мне пока что использовать Огнестрельное оружие, я так понимаю Ну или у меня нет для этого чего-то особенного Здесь у нас есть такая турель, да Которая будет позволять отбиваться от зомбаков Но она пока тоже бесполезна и не действует. Ничего, ребятки, у нас не действует. Так, мы взяли одну тыковку. Можно съесть тыковку одну. До этого так много тыков было тут, а сейчас осталось совсем ничего. Так, ну что ж, еще один олень. Или это тот же самый? Так, есть олень. Молодец, добегался. Так, давайте возьмем у него все. Интересно, здесь у меня сварился уже. Пожарилось ли мое мясцо? Давайте глянем. Да, ребят, есть жареное мясо Собираем и... Копим силы. Я, наверное, все-таки сейчас попробую выдвинуться. Иди сюда, олень. Иди сюда, олень. Иди сюда ко мне. Иди сюда. Куда что ты убегаешь от меня? Сейчас тебя вмажу как следует. Есть такое дело. Еще один олень повержен. Давайте отнесем сейчас все на места. И я все-таки схожу, попробую, использую все свои очки для того, чтобы сходить и проверить. Так, два кусочка мы отправляем сюда на прожарочку. Допустим, семечки я бы, наверное, вот сюда посадил Мы практически все поле уже засели Да-да-да И давайте, ребят, все-таки я сейчас рвану дальше Хватит уже сидеть Так, ну что ж, сюда мы, значит, переместим все лишнее Что у нас лишнее? Практически ничего Вот дерево, кстати, лишнее, да? Можно вот так вот сделать, а как разделить? Больше, мне говорят, ящиков Не надо мне пока больше ящиков, у меня и так хватает так, это все мы оставляем, бинты нам пригодятся, кожу убираем и еду мы оставляем, даже можно ее сейчас съесть. Все, М -м, палка, кстати, у нас очень хреновая, мы бы сделали, конечно же, другую. Так, и давайте попробуем ее сделать. Оружие, снаряжение, нет, нам нужно оружие, деревянная палка, срочно сделали мы ее. Так, и давайте-ка экипируемся срочно, новой палкой, ой, у меня что-то так много палок. Что-то у меня реально с палками прям беда, их очень много, давайте сначала сломаем старую, все, ребят, выдвигаемся срочно, без разницы, что у меня там потратится быстрый бег, я думаю, к следующей серии у меня это все восстановится, если же оно, конечно, восстанавливается, когда меня нет за, за так сказать, за игрой. Ну вот это мы сейчас и выясним с вами. Ну что ж, выбегаем, ребятки, выбегаем срочно опять в тот самый лес. Я бы, конечно, пошарился там по максимуму, но, но, но, но, но, так. Все, ребятки, давайте сбегаем туда, быстренько очень. Вот, все, сбегали мы, входим. Сейчас нам предстоит воевать, потому что мы воняем, от нас разит. <кхм> Ох ты ж, е-мое, вы видели, сколько их сразу набежало-то, а? а поменьше можно народу на меня? Что ж вы такой толпой-то на меня сразу? А давайте, ребятки, ворвемся еще разочек. Так, так, так. Что у нас там. Подождите-ка, что-то. До да этого. Ох ты, как много-то их, а? Что ж вас так много-то, друзья? Вы что, совсем озверели, а? Вы вообще свиньюги какие-то. А ну кыш отсюда. Вошли вон отсюда. Рассосались быстро. Смотрите, как они мне на вон. Это просто кошмар какой-то. Еще блин, мелкие идут толпой. Все, друзья, хана мне. Хана приплыли. Называется. Вы выжили 6 часов 13 минут. Собрал, собрал того, вырубил того и убил зомби столько-то. Ну что ж, друзья, вот такое у меня было приключения. Теперь давайте, вы видели, ребятки, практически все от становления меня до моего убийства. И давайте посмотрим. То есть, оживите и восстановите потерянные предметы и снаряжения в текущей сцене. Если у вашего питомца есть навык распознавать дороги. Ну что ж, ребят, мы можем возродиться и давайте посмотрим, как это будет происходить. Но пока что я лежу. Лежу, лежу и не, не пойму, что-то у меня произошло а как возродиться-то, я что-то не пойму. Вот реально, ну что ж, я нажал на возрождение и. Что, тут надо тоже ждать 300 лет? А вот это что это за баг такой? Я сейчас нажимаю, значит, на удары и мой персонаж вроде как будто бы машет. Никакого, ребят, возрождения я пока не вижу. Ну и, наверное, на этой торжественной ноте мы и э, подведем итог. Ну что ж, в принципе, выживалочка такая достаточно интересная. Да, естественно, интереснее будет, если в нее дальше играть, проходить. Нужно быть очень осторожным тут, да, то есть э, учитывать много каких факторов. Это и голод, это и... Допустим, какие-то естественные нужды Ну, в общем, вы, себе ребят, сами все прекрасно видели От себя в качестве как за survival, за выживалочку ставлю 7 из 10 возможных баллов То есть мне показалось, она достаточно Увлекательной и интересной Из-за того, что здесь такие Вот а, происходили прям Душетрепещущие моменты и Мне, ребят, в целом игрушечка понравилась А как вам? Пишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях С удовольствием посмотрю И, конечно же, дальнейшее прохождение В данной игре будет зависеть конкретно конкретно от того, насколько она хорошо вам зайдет, то есть чем больше лайков она соберет и просмотров, тем это будет сильнее меня мотивировать к дальнейшему прохождению данной игры. Ну что ж, ребятки, у меня все, играйте только в самые крутые топовые игры и всем приятного геймплея, еще обязательно услышимся.